Я сладкая, я прям вообще очень редко беру. <coughs> сейчас что-то прищелся. Но ну, мне, конечно, он, так. нифига он мягкий. Но не свежий, она же говорю, мы заказываем каждый день. Он прям синий? Круто. Он очень мягкий. Ты да, вот, он, говоришь, не съешь, сейчас съешь чем я всегда думаю? Куда вот мы ну, сейчас ходим. Все родители для детей сюда пытаются вести, что вот завтракать нужно кашкой. <связать> Сладкое со сладким. Вредно. В обед нужно обязательно есть суп. Ведите родители мы как мы идти Я не помню, где я читала. Это был... По-моему, то ли какой-то диетолог рассказывал, то ли врач... Короче, почему изначально в Рашке пошла такая тема «Жральчик в обед? Есть. Ну, есть. В СССР денег нет. Жрать что-то надо. Есть что-то надо. Экономия жесткая на всем везде. Давайте мы поварим курочку, сделаем из нее бульончик, будем его пить. Это вроде это как желудок, бы есть, можно, больше, да. да. Не было возможности есть там огромные картофелины, денег на это никогда не было. А тут mm. как бы вроде водичкой на варестве перебивались. И mm. вкусно mm. вроде даже получалось. Жирная. Сейчас это делают каким-нибудь зажаркой, масляные. По факту пользы да, он вообще не нет. Горячая поесть, как говорят, горячее должно быть зачем? Я горячую картошку поем. Ну, ну... Я... Ну, ты знаешь, в моем еле. пекать в ребенка только что получилось. Вот из этого я, который теперь есть только пончики полтора утрам за обед. И ужин тоже. Зачем? прям притер сладкий, не хочу, не, не буду. А вот тоже за любовью? То, меня вообще не сладкий, бери. Смотри, масляный пончик. Вкусный Александр Владимирович сел бы еще один. Который, я всем все. Все мы перекусились, сейчас идем домой, переоденемся, да? Ты переоденешься? Конечно. Я еще вспомнила одну историю. Мы когда всегда, точнее когда, когда всегда. Максим может спать раньше у нас. Мы всегда садимся смотреть киношки, смотрим киньте орешки, чипсы валяются, еще что-нибудь. Ну уже цвет выключили, он лег, он такой. А я на столе у вас что-то увидел. У нас тут пачка чипсов. Говорят, что? Я хочу. Голый такой бежит такой, закинулся. И чипсы. Моя. О чем он не спрашивает, он просто так типа намекает, незаметно. А я что-то видела вас. Что это у вас там такое вкусненькое? Ну, вонючка, да. Так живем. Все, идем переодеваться идем на море. Сашка просто все переживала то, что мы. Мы не, скорее всего, не попадем. Я хотела позагорать. Пойдем. Сейчас подзагораемся, купаемся. А что-то рада? Я надеюсь, что там не грези, что там как уже за ночь и за утро отмыло все. Сейчас прийти, иди сюда, иди ко мне. Ко мне я, иди сюда. Заблудилось? Немножко. Что ты говоришь, что там? Прикинь, сейчас идем, а там все закрыто все равно. Ну ты же видела, люди прям типа это, с зонтиками нагруженные, сырые, вальники видела, вешали, знаешь, что ну вроде издалека видно, что. Нормально. Ты голубенькая имеешь? Прям ветерок оттуда там тянет Чувствуешь? Или не чувствуешь? катаются на все. Все. Все, отлично. А почему он чистый Смотри. Да, фига Быстро. Быстро все успокоилось быстро все началось и быстро все успокоилось пойдем о народ повылазил мы на этот пляж говорю или на 13 да пойдем сюда и счет настроить Море тёплое, давай здесь, Го, прям гора такая вообще. Здесь даже предлагаешь? Да, да. И нас не затопит. Я не знаю, не уверен, можем вот сюда вот. Там и Что ж, думали, мы не увидимся больше? А? Думали, мы больше не увидимся, увиделись. Пойдем заныривай. Вода, да, вода теплая, кстати, а Вода теплая. Пойдем. Пойдем. За волна. Оо. Я, конечно, я не знаю. Народы все равно много, все купают. А -а -а. Ай! Иди, подойди. А -а, Давай, я... подойду. Я... Я... Я... Я... Я... Я... Я... Я... Я... Сколько, например, стоит? 40. О, нет, а и не так. Ну, соньте, а не... Они с теплом, Маленькие такие беленькие. Есть сегодня ветер, 18.30 и 17.00. нам какая прогулка. 18.30, сон, Стоит 2,210 в стоит 1,500. Вечерняя дисканика составляет сагат солнца в море. Стуится в берегу, заканаясь, заканаясь с И единственное, музыкальное. Сейчас ты недовольный, по-моему. нормально. Ты Алису. Сюда иди. Это самый белый на сумке. Что ж, мы покупались и уже успели сходить, Масия. только только Вон в тот магазинчик. И Там купить... стоит такой симпатичный дельфин. И купить большого дельфина надувного. Я думаю, мы сами на нем покупаемся. Да. А сейчас надо сходить, что-нибудь покушать. А как телефон еще Лешки Чехов взяли? Да. А теперь Леша хочет перекусить. Надо пойти искать куда-нибудь. А Саша не хочет перекусить? Немножко можно было. Жалко, что ты не ешь миди, а реально попробовали. Так бы. давай, иди садись. Ну, а ты тут чего там? Я куплю себе гнуси, Там нет ничего. какой нибудь лимонадик. Ну нет, так не пойдет. Пойдем, пошли поищем что нибудь Пошли. А? Пошли поищем чего-нибудь. Начала немножко спинка облазить. Да, да, покажу. Я сама не видела, а вот теперь вижу, да. Ну, не страшно. Ну, это с одного плеча. Плевать больно. Кстати, долго не облазил этот. Да. Хочешь шубу купить тебе? Кого? Шубу. Mm -hmm. Смотри, какие красивая. Нет, спасибо. ты? что, в телефоне Мам, ты что, хотите купить игрокульники? Кого? Шудельки на Максу? Я думала, они такие дорогие, я прям удивилась. тут всего 450 рублей. Я прям мы стоим, такие, ну тысячу полторы где-то. Мы вчера были около дельфинария, там был меньше, он стоил 700 рублей, я сейчас скажу, ну, типа, если тыщу, то возьмем, спрашиваю, типа, что он такой, ну, вот этот маленький 300, я говорю, мне не вот этот, не, вон, 450. О, хоть уху. Ча, погодите, типа, подойду. И че нам нужно Максима найти жилет? Потому что в Нижнем я у нас таких вообще нигде не видел, но они очень удобные и классные. Потому что мы по приезду домой, у нас есть сутки все переделать, и мы уезжаем с палатками на неделю. Максим будет купаться в речке, хотя у нас не плавает вообще. Я бы ему взяла жилетик. Вот не они, да? Не знаю. Прикольно, ему понравится. Про этот? Ну, ты видишь, это тоже это такой или нет? Ты белый, деток такие синенькие, они не такие резиновые. Я не вижу, я хочу У нас продаются только вот такие его. Ну, да. Так, как обычно, пришли в нашу кафешку, которая нам нравится, к которой мы постоянно ходим. Взяли в этот раз куриных ножек, шашлыка, соус по стандарту белый. Фри. Нет. Вот, взяли куриных ножек, взяли шашлыка, лаваш, соус белый, пиво. По-моему, все. Сейчас покушаем, перекусим, сходим, покупаемся. Красота вам какая. Время сейчас 3 часа, нам в 7 надо выходить через 4 часа в Дельфинарий. Так что пока будем на пляже что-нибудь отдыхать, сгорать, купаться, наслаждаться, хороший покой. С прекрасным видом в очередной раз наш обед. Взяли шашлычок, о чем я говорила, ножки, куриные красота со шашлычком. Белый вкусный соус, Леша еще из кукурузины. Она прям большая, кстати, стоит все 50 рублей. Лаваша от пива, отдыхаем. Приятного аппетита. Знаешь, аппетита. я что вот не знаю в столовке с чесноком перебор не прям кайфово. в другом кафе мы были в в кафе, здесь я говорю, прям не жалею что, мне что здесь нравится, они режут маленькие точные кусочки правильно, конечно, отрезать, но мы не хорошим кафе Ну не знаю, вот мы где были. Нам мне пока нравится больше. всего. Uh -huh. Катамаран, так выбирает... Макать неудобно. Я Мы сегодня везде на пляже, да, наверное? Да. А Время вечер? уже три просто. А вечером пойдем. В Нет, нам семь считают, надо выходить ходить. На Надевайтесь в гору. Надевайтесь в гору. в в гору. Надевайтесь в гору. Надевайтесь в гору. пока в пока Надевайтесь Все пропали. Ну, зацени свой? Чего? У меня жир, я прям жир взяла. Мне вкусно здесь вкусно. Ну если было бы невкусно, мы бы сюда не приходили. Зная нас, все не нравится. Еще разок. Боже, но мы тут кушаем, кушаем, и к нам прилетел гость. Вертолетик. Вообще не боится. Это ручной. Местный. Алешка зовут. Купаться пошел, наверное. Сегодня очень жарко. Мы наелись, объелись. Фу, прям сели под все сырые поэтому туда быстрее топый мах в пойдем мы кстати почти всегда берем в место прямо рядышком с морем чтобы можно было ножки наполовину засунуть а здесь смотри-ка здесь камни не намыло. Оо! Кайфулики! Прикольно! Это так приятно! Подобно! Вообще классно! Здесь не намыло камней! Блин, вот, а дальше намыло опять. Но все равно здесь хотя бы закончить надо. Ой, как больно. Надо как-то покупать. Ой. Вот это Где у Где у Где у нас свободно? Где у нас У меня это на ромашке, кто будет отправлять продажи, пользуется другими аспектами, а кто будет отправлять продажи, а кто будет отправлять продажи?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 Уселся? У меня кто-то схватил загадок. Все, Леша слишком большой. Что это за звезда? Не судьба, да, тебе? Нет. Не вариант, блин. Ну, заходите. Вообще никак? Тебе надо отдельные покупать? Да, с дыркой С дыркой, да. Мы немножко позагорали, обушнули, решили пойти покупаться. У нас еще есть часик. Время сейчас 5. До 6 будем на пляже, и потом уже начнем э, собираться в рефинарии. Поэтому сейчас еще немножко загораем, отдыхаем и отдыхаем.